Меня зовут Марат Пашаров, и это битва типа XRSF, и, отправ... и, сегодня... и сегодня мы отправимся на дачный участок, хозяева которого жалуются на постоянные звуки смыва в туалете и другие подозрительные звуки ночью в их доме. Встретимся с ними в назначенное время, в назначенном месте. И вот передо мной стоит коренная шаманка Джунгетта. Сегодня она попробует первым пройти этот столбик в преиспытании. Этот папа-свин поможет мне узнать, что же произошло с этим домом. Мы прибыли к этому злочастному дому, и наши испытуемые должны угадать, что же в нем произошло. Папа-свин, что ты мне подскажешь? Я чувствую. Этот, этот дом сгорел. Давно тут умерли очень много людей, а хозяева, они сгорели. Джунгет, а вы уверены, что так все и произошло? Папа-свин говорит мне об этом, а он никогда не ошибается. Эм, ну, пошлите встречать хозяев дома! Вот мы зашли в этот злосчастный дом, и перед нами стоит хозяин дома, Фасильда Иосифовна. Расскажите, что вас беспокоит? Здесь живет что-то неземное. Что-то страшное, оно вселяется в меня. Я не знаю, что с этим делать. Оно живет в туалете. И мне кажется, у него явно дерево! Дерево! Я yeah, Motherfucker, you don't know me like that Get back, motherfucker You don't know me like that